Всем привет, ребят, еще раз всех с праздничком В общем, у нас сегодня с вами веселый видос Думаю, многие помнят прошлый видос по битве Гилии на этом аккаунте Где мы слились, но сегодня мы должны поставить Пасхальный мировой рекорд по количеству Очков Очей очков э Вражеских очков э На битве гильдий В общем у нас сегодня Опять э топовые гильдии Коа 2.189 До 2.171 Хорошо Тут наверное Другие гильдии столько нету Отлично Так, что у нас они Били кого-то Двадцать три ноль пятьдесят семь. Хорошо, отлично. Смотрим, что там нам за них дают. Четыре шестьсот тридцать семь. Тридцать четыре. Я думаю 23, 150 Мы должны тут влупить Как минимум а, Так Самое главное как обычно Не слиться Это, это самое главное а, В общем поехали будем Собирать героев питомцев Здесь к сожалению Я показывал вам уже нету а, Поэтому будем с вами Трэшевать как всегда Пробовать Испытывать судьбу в общем, поехали. Такс. Кого берем? Однозначно берем Феникса. Такая вот сборочка фена у нас будет. 15-15. Так, -15. Зефир. Зефир пока у нас подождет. Берем с собой Барда. Выживание плюс истинное. Ну, я не знаю смысла. Так, что тут у Андрюхи делается? Понятно. Так, два героя есть. Фрэнка мы тоже убираем. Ставим сюда. Такого-то Ронина. Вот такого вот Ронина ставим. Выживание плюс ожог. А, так ронин есть лисица Ну, не буду я его брать вместо него мы поставим сюда сейчас зефира так такой вот зефир будет у нас а, зефир у нас будет надо подумать, какого ему пэта поставить. В принципе, поставим вот так вот. С питомцами. Здесь все так же печаль, ребят. А, так, хрустальные богатство пока нету, да? Так, есть. Так. Для добивалки нам также нужен будет дрейк. Так, и вместо Боржества, я не знаю, попробовать Командорку как вариант. Нет, давайте попробуем нарез. Все-таки возьмем Седну. Так, Аремка живо. Попробуем с оживой. А, За заживый тут у нас все печальненько. Значит, прокачаем так оживу. Я надеюсь, у него ожива должна быть на складе есть. Так Ставим десятую ремочку шансливо, ребята, как обычно. Так. Поменять, заменить и улучшить. Для перестраховочки. Ну, в общем, такой вот у нас будет состав. Поехали. Поехали испытывать удачу. Я надеюсь, что все пройдет гладко. Так, начнем с самого первого, самого злобного. А, так, что тут у него фобушка? Попробуем изначально сейчас убрать. Давайте залетим через... Через кого залетим? Давайте через фраю залетим. Соберем сейчас юнитов полностью всех. где у нас там башенка башенка у нас наверху да пробуем здесь выкидываем фена Не, фен улетел значит пробуем изначально закидываем сразу же фена смотрите как отлетает моментально причем под спектром даже не успевает включиться. Вот, наконец-то включился. Так, а дальше закидываем зефира. Сливаем юнитов по максималке. Я надеюсь, они зефира нашего тоже сольют потом. Так, отлично. Зефира ушатали. Закидываем Ронина. Ой-ой-ой, видите, активируем Походу на Фрей стоит спектр Наш бардик может отлететь. Давайте перезайдем. Надо на кого-то другого будет закидывать. Так, на ворожая закинем. Я думаю, на ворожая тут спектра однозначно нет. Самое главное, чтобы у нас сейчас Феникс включился опять. Он как-то через раз включается Видите, спектр словил Так, отлично вот Сразу 50% набили Супер Так, есть. Закидываем Ронина. На Ворожая. Барда, в принципе, можно попробовать тоже закинуть на Ворожая. Но мы Барда пока не будем трогать. Мы закинем сейчас Дрейка. Так, Дрейк попал. На спектр сразу же закидываем сюда же барда 80 процентов ребят шанс лива как обычно видите спектр реально решает когда нету питомцев это просто печать Приходится таким вот образом проходить. Можно было бы командорку, но здесь сделано все хитро. Здесь здания по всей территории разбросаны. Соответственно, командора везде не достанет. 97%. О, Барт у нас еще резнул всех. В принципе, нафига? Действительно. Хотя, Седна получше будет, чем Барт в рейсе. На подстраховочку. 4637. Первый готов. Поехали дальше. Следующий. Следующий товарищ у нас не дырочный. Или дырочный? Не, вроде дырочный. Проверим его. Лисица, короче, не дает нам учиться нормально. Так, задели, задели ратушу. Закидываем. Через барда Ронина И зефира давайте Сразу же туда же Надо было их, наверное, раздельно Все-таки закинуть ну, Ладно, попробуем таким образом Тут, конечно, командорка бы получше Наверное, мне кажется, зашла Самое главное, чтобы у нас Ронин жил слился. Давайте, значит, попробуем другой вариант. Давайте попробуем. Так, блин, вместо седны тоже неохота. Не будет потом кому добить. Ладно, давайте попробуем таким же вариантом. Не будем спешить просто. Закидываем первым однозначно феникса ой я дрейка выпустил случайно так фен фен ты включишься или нет отлично 35% есть Дальше закидываем Ронина. Странно, что я, я вроде без водушки. Наверное, смотром активировали. Юнитов, наверное, надо было бы больше нам набрать. Лисица сейчас нам будет пакостить короля наверное надо а кролика здесь вообще я завтыкал короля взять Тут кролика вообще нету так значит отсюда запускаем туда отдельно зефира чтобы лист на него переключался больше так будет получше 49 процентов минута 50 55 процентов раздобьет Дарим сразу же Дрейком. Так, Ронин слился. Опасно. 73% ребят. Что с нашим Дрейком? Эй, Дрейк! Не спи. 93%. Так, Зефир у нас еще жив, но его опасно выкидывать. Точнее не Зефир, а Барт. отлично 93 процентов процента одна минута осталось но я думаю должны добить если конечно же не активируем опять спектр на фрей как это у нас случилось 95 100, есть отлично зафармили Так, отлично. Что тут у нас? Тут у нас та же самая картина. Один в один. Парт с этой стороны. Так, откуда это подцепить? попробовать подцепить? Где больше здания у нас? Давайте снизу попробуем сейчас подцепить феном. Если, конечно, получится, он уже словил от лисицы. у нас водушкой рун, видите он сразу же включается забирает энергию ну фен давай включайся так отлично фен включился запускаем отсюда ронина и отсюда зефира Самое главное, чтобы у нас сейчас... Ой-ой-ой, Иронин слился. Зефир остался. Отлично, Зефир остался. Выпускаем, значит, Драйка. Драйк тоже как-то быстренько посливались все. Жойстики. Так, пробуем отсюда забежать. 77% ребят. Самое главное, чтобы у нас Барт за минуту 30, я думаю, должен добить. На крайний случай на 30 секундах попробуем закинуть э, седнушку, если нам не хватит времени. Видите, здесь по 73к всего лишь бьет. У меня по 130, мне мало. Так, 86%. Ух, блин, жарко. что-то вот хранилище вот это вообще не бьется прям 76 не должны думаю за минуту добить самое главное чтобы не было сейчас нежданчика так, обычно 93 процента так отлично не должны разбивать все Отлично, easy. Трое есть, ребят. Поехали дальше. Четвертый. Так, кто-то у них был дырочный. Помню, кто, ну кто-то был. Утро ста похожая до предыдущих. Значит, активируем вот так, закидываем фену, И Фен сразу же у нас сливается. Не вариант, я понял. Значит, будем пробовать. Ага. Фена даже не там надо закидывать. Значит, закидываем этого и отсюда закидываем Феникса. Так, отлично, Феникс пролетел дальше, супер. Я надеюсь, он там резница еще разок. Не, к сожалению, не резнулся. Так, лисица почти слилась, отлично, вообще супер, вообще, вообще, ребята. Блять, посмотрите на домах. Я фигею, мы практически там этого ушатали Чуть-чуть нам не хватило Мастера Рун Совсем чуть-чуть не хватило Ай-яй-яй-яй-яй, на тот с Космо попал Это, конечно, обидно Так, блин, я не знаю, что тут на ком есть на фрайе может быть спектр, кстати. Это будет реально очень обидно. все попробуем отсюда забежать бардом? Блин, на фрайе все-таки есть спектр. Это опасно, ребята. Это очень опасно. Слился. Бартнер слился. Я офигею. Просто писец. Ну что будем ждать будем выжидать все слились жопа пиздец О -о -о -о. как блять вот как нахрен вот как вот объясните мне вот что за фигня писец просто писец Блин, ну это вообще... Просто Дрейк тупо не это. Я в шоке. Я, блин, в шоке просто. Просто, блин, ну я вообще в афиге. Это жесть. Тупо, блин, какие-то... Седна, ну я не знаю уже, что делать. Просто тупо слилась моментально. Этого разобрали на изи, посмотрите. Тут вообще просто, просто разобрали ни о чем. Вот как, блин, ну что за непруха такая-то, а? В общем, лепили, ребят, по лайку. Будем пробовать дальше. Блин, просто интересно взять все-таки 5. Я не знаю, что за фигня, тут просто тупо не прет. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.